1981 год. США. Научная лаборатория одной из крупнейших информационных корпораций. Трое ученых изучают свойства эксимерного газового лазера. С его помощью они планируют наносить надписи на микросхемы. Простое человеческое любопытство приводит исследователей к мысли испытать лазер на биологических тканях. И они находят необычный объект для исследования. Дело было как раз после Рождества. Испытливый глаз исследователей упал на праздничную индейку, вернее ее остатки. Разделка птицы лазера поразила ученых. Излучение буквально испаряло органическую ткань, легко разрезало кожу, сухожилия и даже кость, оставляя ровный чистый срез без обугливания. Лазер нисколько не повредил окружающий надрез ткани. Ни одним, даже самым острым хирургическим скальпелем такого эффекта не добиться. Вдохновленные успехом американские исследователи продолжали эксперименты с биологической тканью. Через два года были опубликованы их результаты. Для наглядности к многостраничному отчету ученые приложили убедительное фото с электронного микроскопа. На человеческом волосе была отчетливо видна гравировка логотипа компании, нанесенная с помощью эксимерного лазера. Благодаря этой прецизионной точности эксимерные лазеры прочно обосновались в офтальмологических операционных. Сегодня офтальмолог без лазера, как без рук. Любая современная клиника имеет в своем лазерном арсенале несколько аппаратов различного назначения. У нас в центре их 10, и ни один из них не простаивает. Меня зовут Татьяна Шилова. И сегодня мы будем говорить о том, как луч лазера помогает рассечь тьму, в которую погружают людей болезни глаз. Устройства на основе лазерных технологий прочно вошли в нашу жизнь. Лазерный принтер, лазерная мышка, информация на дисках. Тоже записывается и считывается с помощью лазера. Нажатием одной кнопки можно устроить лазерное шоу, не выходя из дома. Вряд ли про всех лазеров Альберт Эйнштейн мог предполагать, что его идеи воплотятся в жизнь так быстро и так основательно. Март 1917 года. Альберт Эйнштейн публикует статью к квантовой теории радиации. В ней обоснована сама возможность создания устройства, способного генерировать излучение. На практике она будет реализована лишь 30 лет спустя. Действующий квантовый генератор был собран сразу в двух странах одновременно — Александром Прохоровым и Николаем Басовым в России и Чарльзом Таунсом в Америке. За свои достижения физики получили не только признание научного сообщества, но и по половине Нобелевской премии. Простое и привычное нам слово «лазер» на самом деле аббревиатура. В переводе с английского на русский оно означает «усиление света с помощью вынужденного излучения». Первые подобные устройства, по сути, были не лазерами, а мазерами. Они усиливали микроволны. Свет на тот момент покорен еще не был. Казалось бы, и фонарик, и лазерная указка — источники света. Но почему же они такие разные? Дело в том, что в обычной лампе световые волны распространяются беспорядочно и имеют разную длину. Придать определенное направление световому потоку можно за счет самого устройства фонарика. Лазерная указка устроена иначе. Здесь световые волны организованы, они совпадают по длине и при этом усиливают друг друга. Их еще называют когерентными. Лазерный световой поток несет большую энергию и передается на большее расстояние. Первый лазер в мире был вполне миниатюрным. Всего 12 сантиметров в длину и весом около 300 граммов. Источником энергии или на языке физиков системой накачки служила спиральная лампа-вспышка. Она запускала процесс излучения в кристалле рубина. Торцы рубинового стержня были зеркальны, и возбужденные световые частицы, фотоны, отражаясь от них, двигались вперед и назад, вызывая цепную реакцию. В итоге через отверстие в одной из зеркальных поверхностей световой поток вырывался наружу в виде узкого направленного луча. Рубиновый лазер был создан американцем Теодором Майнманом в 1960 году. С этого момента лазеры стремительно эволюционируют. Физики действуют, что называется, методом научного тыка. Подбирают оптимальные источники энергии. Испытывают различные активные среды. Как выяснилось, накачать, то есть заставить генерировать излучение, можно не только драгоценные кристаллы, но и жидкости, газы и даже плазмы. Научный бум приносит свои плоды. Лазером находят все новое применение в самых различных сферах жизни. Чтобы понять основные свойства лазера, мы проведем простой, но очень убедительный эксперимент. Мощность этого луча невелика, но я надеваю защитные очки, поскольку дорожу своим зрением. Наводим луч лазера на шар. Это легко объяснить. В этой точке, где луч попадает на поверхность воздушного шара, происходит нагрев. Температура достаточно высока, и лазер быстро прожигает отверстие. Теперь направляем луч на прозрачный шар. Не получается. Что ж, можно подвести итог. Лазерный луч нагревает поверхность только в том месте, где его излучение поглощается. Через прозрачные ткани и структуры он проходит, не оказывая никакого воздействия. Это уникальное качество лазера позволило совершить прорыв в офтермологии. Ведь операции в глубине глазного яблока оказалось возможным делать вообще без разрезов.